В Украине мир, здесь надо говорить не только в Украине, но в России, мир наступит тогда, когда мы поймем, все глубоко поймем, и украинцы, и русские, и в Европе тоже, что кукловод, который запустил эту войну, организовал ее, готовил ее десятки лет, находится не в России, и не в Украине, и даже не в Европе. Хотя Европа тоже причастна к созданию этих военных действий. Когда мы поймем, кто истинный противник мира, тогда и все станет на свои места. А пока мы по глупости, по дури будем бить друг друга, это может продолжаться долго. По наускиванию, как говорится, подначиванию тех, кто находится далеко от военных действий. Как сказал один сенатор американский, будем воевать до последнего украинца. Согласитесь, что это слова как раз отражают суть происходящего. Вот когда и в России, и в Украине это поймут, и прекратят управляться кем-то, останутся а самостоятельным, и поймут, что соседям всегда надо жить дружно, не дружить с соседями. Самое последнее дело, это <как> приведет обязательно к проблемам. Нужно глубокое сознание, глубокий рост сознания, выйти на высоту над событиями и понять, что мы не враги, что есть силы, есть события, которые стоят за этим, а мы играем в их игры. Сейчас веду всех тех военных действий, которые происходят, энергетическое пространство очень непростое, напряженное и часто сказывается на людях, особенно на тех, у кого есть какая-то причастность к этим военным действиям. Вы должны понимать, что сейчас эти военные действия касаются как мирных, так и военных, в первую очередь тех людей, Тех людей, обратите внимание, которые в той или иной степени связаны с предыдущими войнами, в первую очередь с мировой войной. Я последние десятилетия обратил внимание, что приходит очень много душ, которые участвовали вот в Отечественной войне, в мировой, Второй мировой войне. Я сначала не, не понял, почему такая лавина этих душ. А оказывается из-за того, что было нагнетание холодной войны и напряжение нарастало, нарастало напряжение, нарастала опасность Третьей мировой войны. И вот для того, чтобы отработать, перепрожить, снять какие-то кармические проблемы той войны, приходят те души, которые участвовали в той войне. В первую очередь они сейчас задействованы во всех этих событиях. И их задача вообще-то не воевать, а наоборот привести все к миру. Но у каждого свой выбор, каждый проживает по-своему. Кто-то через страдания, кто-то через боль, кто-то через смерть. Так что это нужно понимать. И поэтому вроде бы в далеком от военных действий Челябинске женщина ломает ногу, а это вполне может быть отголосок той войны на виду такого напряженного общего поля. Может быть, я сказал слишком сложно, но и это я сказал для того, чтобы вы понимали, что такое может быть. Друзья, спокойнее, мудрее, спокойнее, расслабьтесь. Мир очень гармоничен. И в нем существует полная гармония. Гармония всего, в том числе и таких событий. Все взаимосвязано. Мы все одно. В этой гармонии мы все одно. Так что все может быть. Осознайте, что сейчас осуждать кого-либо в этих военных действиях нельзя. Каждый играет там ту роль, которую он создал сам. Это его сценарий жизни. И он или нарабатывает новые проблемы, или выходит из них победителем.